Всем привет-привет! Разбираем Бон bon Ваяж. Фрагменты видео, расклад. Далам дикалбу сампайку Бавакалдалами Пику, сатяпадану, бнуи панданку, сампайку тапампуна, пасканбак, я, я, я, Далам дикалгу, сампайку ну и панданку,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 вот все что сказала все остальные карты в этой же теме вопрос такой щепетильный было ли свидание у ребят во время бунвояжа и Паскать, паскать, паскать, паскать,